Здравствуйте! В эфире школа студии Киры Соболь и время для лунных вешек или лунного гороскопа на период с 12 по 30 апреля 2022 года. Приближается апрельское полнолуние. Время обновления природы, роста и цветения всех растений и деревьев. Мир животных и птиц также обновляется. А что происходит в мире людей? Чему готовиться и чего ждать в ближайшие 20 дней апреля? Время растущей Луны дает прилив сил, энергии творческого потенциала. Но этот же период наполнен избытком эго эмоций и стрессов. До полнолуния и в полнолунии следует быть осторожным и внимательным на дороге, возможно аварийные ситуации. Также не рекомендуется долго находиться в местах скоплений людей, возможны различные опасные ситуации. Также будьте осторожны, используя бытовые электрические приборы, газовые плиты и электродуховки. Не оставляйте без присмотра гаджеты на заряд. Могут быть различные травмоопасные ситуации. Особое внимание уделите старикам, пожилым людям и детям. Также в период ростика и полнолуния не задевайте женщин. Они в этот период могут быть раздражительны, плаксивы и неуступчивы. Не идите на конфликт с ними. неважно, кто эти женщины. Жены, мамы, дочки или сотрудники в офисе. Иногда полезно промолчать на их капризы и претензии, чем потом несколько дней находиться в стрессе и стори. Эта информация в равной степени относится и к мужчинам и к женщинам. Если вы знаете эту информацию, то отнеситесь бережно к себе и своим близким, особенно к мамам, бабушкам, сотрудницам. Даже зная эту информацию, не все умеют владеть собой, а уж что говорить о тех, кто не понимает, что с ними происходит. Тем более, что весь православный мир соблюдает Великий Пост, время смирения, миролюбия и духовного развития. А какие подсказки на эти дни дает Луна? Чему следовать, от чего остерегаться? 12 апреля, вторник. Простой день. День постной энергии. Без энергосплеска Не обязательно плохой, поэтому его нужно использовать сознательно и созидать. Это день равновесия. Он означает сбалансированность позиций. В этот день можно планировать длительные проекты, заниматься ремонтом, вести земляные работы. Благоприятно начинать строительство, путешествовать, вести переговоры. Особое внимание уделите в этот день печи или плите для готовки еды. В этот день важно, чтобы на ней готовилась еда, выпекалась печива. Этот день подходит для выравнивания отношений, поскольку в переговорах условия сторон окажутся равны день поиска компромисса и заключения мира. 14 апреля четверг В целом это неплохой день, но для важных событий лучше выбирать другой и этот день можно использовать для начала новых дел, новых долгосрочных проектов, для подписания договоров, начала бизнеса, ремонта, строительства, подчинки вещей, Охоты. Можно брать на себя обязательства, но помните, все, что сказано сегодня, следует исполнить. Исполнив свои обязательства в полной мере, вы пожнете обильный урожай благоприятных событий через 9 месяцев. Поскольку день начинания предшествует Дню столкновения, то он не подходит для путешествий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 20 апреля, среда. В этот день следует проводить ментальное и физическое растворение обид, негатива и избавляться от осуждения ближнего своего. Фильтруйте все, что слышите о других людей. И еще больше то, что хотите сказать ближнему своему. 23 апрель суббота, день мудрости. Знания, размышления и созерцания. Хорошо получать новые знания, читать духовные книги и поучения старцев. А также благоприятные прогулки на свежем воздухе и беседы с единомышленниками и наставниками. 24 апреля наступит Пасха. Проведите эти дни в кругу близких и друзей в радости и миролюбии. 26 апреля. Вторник. Месяц старик. Занимайтесь духовными практиками, а также йогой и растяжками. Пейте травяные или красные чаи. 28 апреля. Четверг. День активности и решительности. День обдуманных действий. Не допускайте поспешности при принятии решений. В сфере здоровья используйте растущую луну для физической нагрузки, легких пробежек и быстрой ходьбы. Можно посетить косметолога или сделать уход за лицом и телом в домашних условиях. Не следует пить горячительные напитки, но полезно травяные настои ромашки, чаи с травами и ягодами. Полезно принимать ягоды клюквы, облепихи, заваривать боярышник и шиповник, а также можно принимать отвары исламского мха для укрепления иммунитета, особенно тем, кто соблюдает строго великий пост. В сфере любви. Разные события в мире вызывают разную реакцию людей. У каждого свой взгляд на происходящее. И каждый смотрит в свои колокольни, тем не менее, не следует допускать ссоры конфликтов в семье и мире на почве разногласий. Умейте слушать и слышать ближнего своего и заботиться о его душевном состоянии. Сохраняйте здоровье близких, и мир в душе и семье. В сфере денег эта сфера, как, впрочем, и две другие, сегодня подвергается внешнему давлению со стороны мира. Тем не менее, следует разумно тратить денежные средства, планируя свои доходы и расходы на неделю, месяц и три месяца вперед. Хорошее время для отдачи кредитов и долгов. В это непростое время старайтесь соблюдать спокойствие и мир в семье и не разносить ссоры и конфликты. На этом я с вами прощаюсь. До встречи на кругах мастеров, классах мастеров, денежных порталах и днях красоты. Всего вам доброго.